гроти, они сонастраивают обстоятельства жизни таким образом, чтобы вам было удобнее и комфортнее его забрать. Поскольку за жерновами гроти стоят рунические силы, а именно две древние богини Йотунши, которых зовут Фенья и Менья. Фенья и Менья. Почитайте в интернете легенду о мельнице Фроди называется Мельница Фроди, вот история и эта легенда как раз легла в основу самого стала, который лежит в этом амулете и, соответственно, контакты, два канала с этими богинями Фенья и Менья, а это древние скандинавские силы очень мощные, а деньгоед, он местный наш бес, который, что называется, договорится с местными духами, чтобы они вам потворствовали, ни в коем случае не мешали. Фенья и Минья, они владеют всеми ресурсами материальными, всеми благами этого мира, а деньгоед сделает таким образом, чтобы вам было попроще их получать, по крайней мере, вы с деньгоедом никогда голодать точно Редактор